Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем реконструкцию крыши. Сейчас у нас идет этап монтажа гибкой черепицы. С этой стороны, видите, уже участок практически готов. Есть какие-то небольшие там работы в районе конька. С этой стороны сейчас ребята закарабкались на леса, мучаются немножко с яндованным ковром этот вот видите ковер это называется индонный ковер вот они все раскатывают и пробивают в здесь вот у нас лежит такая вот красивая гибкая черепица джекки драгон упаковки здесь вот... Несколько гонтов конково-карнизной черепицы Сейчас я вам покажу, как она Монтируется у нас Она у нас идет и на карнизный свес Вот в самом начале мы ее монтируем И потом еще на конек Сверху если посмотреть, не буду я закарабкиваться Туда дальше, чтобы лишний раз не ходить по гибкой черепице. Вот. Но смысл такой, что вот эти вот кронштейны идут у нас под гибкую черепицу, они закручиваются саморезами, соответственно, потом устанавливается доска для того, чтобы удобно было передвигаться. Когда полностью ребята уже сверху все сделают, вот они будут спускаться вниз и постепенно откручивают вот эти кронштейны, убирают доску и потом обратно прижимать гибкую черепицу, может быть, где-то феном прогревать, мастикой промазывать, для того, чтобы она нормально, качественно приклеивалась. Здесь вот у нас идет такой вот яндовный ковер, также установлены снегодержатели. Вот в этом месте идет один сантиметр примерно отступ от торцевой планки, для того, чтобы у нас образовался желобок и спускалась вода. Здесь вот у нас лежит вентиляционный такой элемент конька. Вот сюда вот прикручиваются саморезы. У него есть специальный поролоновый уплотнитель, от задувания снега, от мошкары Есть вот такие вот лабиринты А также для того, чтобы Снег у нас ну, не задувал сюда Не попадал в подкроеное пространство Но в то же время воздух у нас будет выходить Вот тут тоже у нас снегодержатели Вот установлена водосточная система Дёки Люкс Снизу у нас Идет вот Здесь вот капельник Дальше идет конькова карнизная черепица, это я это вам тоже покажу сейчас дальше. И уже с небольшим отступом, примерно пол сантиметра сантиметра идет уже рядовая черепица. дюки Драгон, ламинированная черепица, такого вот коричневого красивого цвета. Тут наверху у нас коньки, и там наверху у нас тоже коньки. Также поставили вилповскую трубу, одну вентиляционную. Чик. С этой стороны тут еще не смонтирована гибкая черепица. У нас здесь уложен полностью самоклеющий подкладочный ковер. Вот он. Посмотрите, здесь вот. Видно, у него липкая такая часть битумная. Вот прибиваем его просто скобами от степлера. Потому что потом, когда мы будем прибивать ганты гибкой черепицы, все равно гвозди его будет прижимать. Поэтому его нужно просто временно сейчас закрепить. В Яндово проложили Яндовный ковер специальный Вот здесь вот мы сейчас Ребята по нитке устанавливают Торцевую планку Снизу у нас идет капельник Видите, ну или карнизная планку Ее по-другому называют Сверху на нее мы наводим Подкладочный ковер В разных инструкциях По поводу этого узла по-разному написано Где-то написано, что ковер должен идти Под карнизную планку Где-то написано, что Корни... ковер должен идти на карнизную планку сейчас вот мы пришли к тому наверное что лучше заводить покладочный ковер на карнизную планку хотя себе когда я делал монтировать все дело наоборот но я думаю что вот этот вариант лучше потому что если вдруг ну, происходит какая-то ну не дай бог происходит какая-то протечка или даже сейчас пойдет дождик у вас вода будет течь по по подкладочному ковру на капельник на карнизную планку вот на эту и дальше уходить в желоб здесь вот чуть ниже спускаемся у нас идет жолоб дюкилюс как я говорю монтируем его вот на такие кронштейны которые состоят из двух частей есть часть которая у нас уходит под фанеру под ОСП вот и на него потом монтируется вот такой вот пластиковый крюк вот эта штука которая уходит под кровлю называется кронштейн регулируемый вот вот этот крюк, здесь вот если посмотреть, видите, он крепится на, крепится на болтах, и ты потом, насколько тебе нужно, можешь его приподнять и опустить, это очень удобно. Просто нитку натянул, выставил два крайних крюка, натянул нитку. И потом по нитке уже выставляешь вот эти вот крюки. Нужно, на нужную высоту его выставил, закрутил болты, все, больше тебе не нужно заморачиваться. Здесь вот у нас идет соединитель желоба, длина больше трех метров, сами, сами желоба у нас идут длиной 3 метра. Вот, соответственно, если тут больше трех метров, нам надо как-то эту часть состыковать. Вот, поэтому идет вот такой вот соединитель желоба. Дальше, когда желоб закончится, здесь будет заглушка для того, чтобы у нас вода через эту заглушку не проходила. Также нам необходимо срезать углы, потому что если вдруг вот по этому же лапку будет попадать вода, и если она ну, как-то будет сюда заходить, да, она будет попадать вот в эту вот бортовку и дальше стекать вниз. Если бы у нас здесь была бы целиковая часть, она иногда может попадать сюда и дальше уходить под сам гон. Это как бы не очень хорошо. Поэтому, чтобы нам убрать вот эту вот проблему, да, мы обязательно срезаем уголки. Дальше наша задача перебить... Вот эти ганты гвоздями. Когда монтируется коньковая карнизная черепица, гвозди забиваются у нас на один вот этот кубик 4 гвоздя. Вот мы отметки сделали: раз, два, три, четыре. Чтобы нижнюю часть вот снизу обязательно нужно прибивать гвозди, чтобы нижнюю часть не поднимала. И дальше, когда мы уже будем монтировать сам гонт самой черепицы вернее, то мы будем отступать от этого там расстояния примерно сантиметр, да, и вот, вот эти вот гвозди у нас будут перекрываться. пробили прибили нашу коньково карнизную черепицу и продолжаем примерно в том же духе Значит, почему я рекомендую делать коньковую карнизную черепицу? Потому что у нас есть вот такое вот место здесь. Да, и у нас, если мы, грубо говоря, не будем ее подкладывать, то тогда большое расстояние, вот, вот это вот большое расстояние стыка у нас будет по сути на подкладочном ковре. Где-то вот если бы здесь не было коньково-карнизной черепицы, видите, здесь бы был подкладочный ковер. У нас вот это место, оно такое непонятное. Если мы используем коньковую карнизную черепицу, то у нас стык вот этот длинный, да, проходит на получается на вот эту коньковую карнизную черепицу. У нас есть стык, но он у нас попадает на капельный, поэтому здесь промазано мастикой. плюс сам конько, плюс сама кольково-карнизная черепица она тоже липкая. Вот это место у нас можно сказать герметично. Вот. В инструкции написано, что кольково-карнизная черепица на карниз не используется, но мы все равно используем, потому что Именно вот из-за этого непонятного места. Чтобы у нас было как бы все надежно, вот мы короче, рекомендуем и на карнизе ее тоже использовать. Так вот у нас выглядят гвозди. Друзья, вот такой вот небольшой видеоролик. Обзор нашего объекта с некоторыми нюансами монтажа гибкой черепицы в карнизном свесе. Если есть какие-то вопросы, пишите, задавайте. Так, самое главное, друзья, берегите себя, не болейте. Всем пока!